Всем привет! Сегодня я продолжаю проходить Lyrary 1.3 на Android в эксперт-моде. И сейчас сходу прям убьем червя. Я с помощью адских манипуляций и, и разного рода фарма нафармил и скрафтил себе кучу разных бомбочек. Ну не разных бомбочек. О, кстати, у меня 5 FPS круто, да? Кучу бомбочек пчелонат. И они мне помогают. Ну, 20 мне хватило на червя 20, типа, но это нормально. Кстати, вот видите, да, 5 FPS. Я ничего не могу с собой поделать, потому что компо пришлось апгрейднуть дороже, чем хотелось бы. Я бы купил себе уже другой телефон и снимал бы нормально в 60 FPS. Но все деньги ушли на комп, поэтому, поэтому, если вы хотите видеть нормальную игру в ближайшее время, то смотрите, у меня есть два варианта. Либо вы донатите мне сумму на телефон, но это бредовый вариант, да, потому что, типа, вы ничем не должны донатить, в общем-то. Либо я прохожу день, снимаю другое, ну, то есть другой аккаунт, создаю на ПК, ну, играю с ПК. Вот здесь будут кнопочки на эмуляторе все, типа, вот, выбирайте. Ну, конечно, выбирать тут не из чего, да, просто скажите, если вас устраивает FPS 20, 30 5, Тогда я остановлюсь на этом аккаунте и продолжу снимать. Если не устраивает, скажите, я спокойненько переиграю до этого уровня на ПК, и будет уже симулятор в 60 PS, там Full HD, как положено, все нормально будет. Вот э, это опрос такой, типа, что сделать. Да, я решил снять прохождение, потому что, ну, у меня появились интересные как раз события. Я убил пчелу, потому что я открыл для себя крафт с пчелонат. Оказывается, это прикольная штука, хоть ее очень долго крафтить, но она очень прикольная. Вот. Поэтому нормально, нормально. Сейчас я всех боссов поубиваю. Ну, всех, конечно, пчеланатами не убьешь, Да, вот, например, у меня не получается стену плоти убить. Знаете, почему? Вот Давайте, угадайте, почему у меня не получается убить стену плоти. Кто угадает, покажу в следующем видосе. А в этом видосе я показываю тех чуваков, которые наиболее интересно обыграли ситуацию с названием и аватаркой моего канала. То есть связали название аватарку моего канала в одном комментарии. Вот они, я вас поздравляю, вы попали в мой видос, хотя какой-то плюс от этого нет, но все равно это прикольно, наверное, для вас. И мне тоже интересно посмотреть вообще, что вы думаете. Так, ну это моя первая пчела, на самом деле, на этом аккаунте. Я поформлю их много, поформлю я их при вас, не все, конечно, а вот, ну, несколько штук я убью при вас, чтобы вы видели типа, вообще, как она это делается, как я убиваю пчелу. Вот, ну и потом уже за кадром я тоже ее поформлю, потому что мне нужна магическая пушка, типа, я... Хочу вот именно пушку. Мне очень сильно ее хочется. И ничего с этим не поделаешь. Мне нравится. Вот. Кстати, если вы хотите такой лайфхак... Э, не лайфхак, а типа челлендж для меня. То давайте на следующем видосе я убью... Э, давайте не на следующем видосе, а вообще. Я буду проходить всех этих модных боссов э, только пчелином сети. Типа я одену пчелиный сет и убью всех боссов. Э, без... Э, Наверное... Не, без зелий будет жестко. Давайте без зелий, которые, стоит, ну, которые добавляют 100 жизней. Зелий, которые 50 добавляет. Вот с ними и с грибами типа, ну, которые 15 добавляют. С ними можно, а с зелиями, которые 100 добавляют, нельзя. Если вам такое интересно, пишите в комментариях, хочу боссов в пчелином сети. И я пройду всех боссов до карт-мода в пчелином сети. Кстати, сейчас очень интересный момент произошел. Кажется, сосед уронил шкаф, потому что я ж подпрыгнул на стуле. Прям жестко, мне выпал шипастый рюкзак улей это значит, что урон пчел будет увеличен это очень круто а, ездовая пчела, это тоже неплохо ну и какая-то ерунда, которая помещает блоки улей я не знаю вообще для чего это нужно, штанишки, украшения ну, нормально, нормально, в общем я думаю неплохой лут, пойдет с первого босса пойдет сейчас мы, а подождите, это был второй вроде босс, да? нет, это был первый Хотя это, в общем-то, не так важно. Первый, второй. Но это первый, потому что вот эти артефакты у меня. Так, давайте переместим их сразу на место, не знаю, на место ну, шарик, например. Все-таки пчелки, они как бы посильнее, это получше. Это хорошо, когда пчелки посильнее. А шарик он мне особо-то не нужен. А, Кто-то из вас может подумать, ну, типа, нечестно же, да, убивать пчелу, а пчелонатами. Потому что, ну это странно, да? На самом деле, я, я сейчас убиваю ее с медсестрой, то есть это дейский способ, но он стопроцентный, поэтому каким бы оружием я не махал, даже, даже если бы я сейчас убивал бы его какой-то медный кортик или как он... Короче, медным мечом я себя убивал пчелу, я бы ее убил все равно, вы это должны понимать прекрасно. Просто я выбрал наиболее быстрый способ и простой, потому что ну, мне просто лень долго возиться с ней своим дурацким мечом. Просто лень. Пока она там будет спускаться ко мне, я буду спокойно ее уронить и хорошим уроном и все будет нормально так вот третий раз уже убиваю ну в общем-то нафармим я думаю мы нафармим пушку в этот раз Хотя нет это второй раз туда раз меня она убила вроде бы но посмотрим сейчас так и в следующей серии скорее всего в следующей серии будет уже перехождение мой переход в хард мод и убийство скелетрона вот это скорее всего типа спойлер такой но ну, я думаю, что вы прекрасно знаете, да, что там должно быть в следующей серии. Так, о, мне сердечко подбросили. Неожиданно приятно. <coughs> ну, что-то пчелы какие-то странные, мне не нравится. Куда они вообще летят? Где? Пчела сверху, да? А пчелы летят, видите, куда они летят? Они вообще летят туда, где нет пчелы. Это, это тупо. Так, набросаем, набросаем. Ну, смотрите, урон прям такой жесткий проходит, да? У меня до 19 FPS уже снизился это нормально 19 FPS, я думаю пойдет но в общем вы поняли да типа либо вы выбираете чтобы я снимал на пк либо говорите что типа так нормально а снимаю продолжаю так снимать короче мне интересно ваше мнение стоит ли вообще снимать на пк или кто-то какой-то чувак там богатый не знаю которому просто не поддевать деньги или который слишком добрый просто задонет мне там косарь, например и Я куплю себе нормальную устройство смогу с него снимать так то меня мой телефон на в общем-то, устраивает целиком и полностью. Он новый, он хороший. Ну вот, никто же не знал, что будут терку снимать, да? И что она будет лагать. Поэтому надо было сразу начинать на ПК снимать. Но как-то, не знаю, на ПК это чуть-чуть другое. Хотелось на телефоне именно начать снимать, потому что все-таки Android-1.3 именно вот для мобильных устройств предназначено. Поэтому я и начал снимать на телефоне. Короче, сложно все это говорить. Но говорить-то нечего, в основном... Потому что я убиваю босса, которого вы уже видели, убийство. Я ускорю, наверное, даже сейчас. Быстрее он сдохнет сейчас. Это тупой просто босс, я ненавижу его. Он максимально тупой. Кстати, скелетрона у меня не получается убить. Как бы я ни старался, просто не получается. Он догоняет меня и убивает. Даже с помощью пчелонад вообще никак не идет. Просто какой-то конченый босс, его нельзя убить нормально. Не знаю почему, с чем это связано. Может быть с тем, что я криворукий. Это, кстати... Большая вероятность того, что у не получается за моей кривой рукости. Так а что мне выпало? Это что такое? А, это при уроне такая штука, типа пчела выпускается. Ну, дерьмо, я бы сказал. Ерунда полнейшая. Лук вот это очень круто, кстати, это прикольно. И а, ну, в общем, то же самое все. Только еще. А, как он называется? Трофей, да. Так, ну нормально, нормально. Прикольно, лук. Давайте потестим на зомби его, как он там работает. Вообще мне интересно. У меня, конечно, сейчас э, не урон от стрельбы есть. Да, интересно, я говорю, конечно. Да. Простите за мой французский, как, как говорится. Но уже поздно и, в общем-то, прошлый раз я вообще очень поздно озвучил видос, поэтому был якобы грустный, как вам показалось. Так, и вот мы идем к скелетону. Сейчас я покажу, ну типа тест лука, протестирую лук на обедном скелетончике, потому что уже утро, считай. Вот, поэтому. Ну, не знаю, убить я уже даже не буду пытаться, просто чисто посмотреть. Вот полторы минуты, как, как вообще лук работает против скелетруна. Возможно, если у меня будет 300 стрел, например, убить его вообще возможно. И, кстати, я хочу спросить у вас кое-что. Если, например, у меня будут стрелы адского пламени, да, или как они называются, нечестивые стрелы, да, а, то у них якобы урон выше, чем у обычных стрел. Ну, на самом деле урон-то выше. Но будет ли это влиять на пчелиный лук? Типа, пчелинный лук уже не стреляет обычными стрелами. Он стреляет пчелами, и я сейчас наношу 26 урона. А пчелы наносит дополнительный урон. Так вот, будет ли влиять именно сама стрела, материал качества стрелы, на то, какой урон я наношу первый раз. Типа, при просто разном уроне. При попадании стрелы. Вот этот урон, да. Напишите, я потому что не знаю особо, типа, в терочку не играл в 1.3. Я только прошел ее два раза на ПК, и все. Но это было очень давно. В общем, пишите комментарии, пишите Хорошие комментарии, плохие, вообще не важно. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите, что мне надо исправить в видосах, что мне нужно снять. Короче, все ваши пожелания, все ваши комментарии, все будут прочитаны, учтены. И если у вас, вам нужна какая-то помощь, вам могут ответить опытные зрители моего канала тоже в комментариях. Ну, это, конечно, не особо вариант, потому что есть Википедия, Там все написано. Да, есть шанс убить скелетроны, конечно, но сейчас у меня ноль стрел, поэтому у меня не получится. Всем спасибо за просмотр. Хочу вам пожелать успехов в учебе, всем вам удачи и всем пока.